Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на основу вышел патч 1.6. При заходе в игру вас ожидает вот такой вот красивый ангар. А сейчас давайте ознакомимся с видео, предоставленным разработчикам по поводу нового патча. Обновление 1.6 World of Tanks уже на пороге. В нем изменились условия личных боевых задач первой и второй кампании, улучшилась система кастомизации, появились новые декали и отключили урон по союзникам. А главное событие обновления — новая ветка легких танков Великобритании. Поехали! С обновлением 1.6 в игре появилась ветка британских легких танков. Ветка представлена четырьмя машинами. Переход на них осуществляется со среднего танка шестого уровня «Кромвель». Британский квартет нацелен закрыть нишу пассивной разведки и огневой поддержки и имеет общие отличительные черты — малый размер и хорошую маскировку. Начинаются LTS GSR 3301 Setter Маленький, незаметный, с хорошей динамикой. Эта машина отлично подходит, чтобы познакомиться с веткой британских светляков, но является скорее переходной между средними и легкими танками. На восьмом уровне ситуация интереснее. Там расположился LHMTV. Это быстрая, мощная и опасная версия предшественника. Маскировка все так же хороша. Брони все так же нет. Однако радует орудие. Разовый урон — 230 единиц, скорострельность — 6 выстрелов в минуту, а пробитие базовым снарядом — 226 миллиметров. На восьмом уровне так не умеет ни один легкий танк. Следующий на очереди — GSOR 3301 AVR-FS. Как и предшественники, этот танк является отличным разведчиком. И хотя все характеристики располагают именно к поддержке, дать отпор этот малыш способен. Венец ветки легкий танк 10 уровня Монтикора. Чудовище с корпусом светляка и пушкой, как минимум, тяжа явно не страдает от комплексов. Его характеристики логично продолжают ветку и соответствуют ожиданиям от 10 уровня. Неплохая динамика. Разовый урон 390. Отличная маскировка и обзор. Вот сильные стороны британца. Он просто создан для пассивной разведки и незаметного покусывания врагов оценить легкие танки Британии вы можете уже сейчас в обновлении 1.6 что могу сказать касательно данной ветки мне понравилась танк 10 уровня и я думаю буду ее выкачивать а потом уже сделаю подробное видео на все эти 4 танка и расскажу свое мнение и как она вообще играется на всех машинах а давайте сейчас дальше продолжим просмотр 6 изменились личные боевые задачи для артиллерии. Наиболее сложные задачи на оглушение для первой и второй кампаний упростились. Кроме того, правки коснулись и задач на объект 279 ранний. Некоторые из них стали проще, некоторые изменились полностью. Но важно, что путь до заветного четырехгусеничного монстра стал проще. И это хорошо, что они упрощают ОБЗ, потому что танк всех... Учить хотят все, но потеть почти не хочет никто. И все хотят, чтобы полегче. И начинают писать там на форумах, упростите задачу, упростите ОБЗ. Но ну, потому что не все игроки скиллы. Тому, кому надо, тот уже получил вот, это себе танк. Еще в первое время, когда ОБЗ были не переделаны, когда они были реально сложные. Сейчас они уже более упрощенные и намного более... Намного легче получить объекты 279 ранее, но все равно тяжело и не у... много у кого его нет еще. Большие изменения коснулись системы кастомизации. Раньше ну, процесс ну, да, нанесения декали был недостаточно интуитивным, а потому мы его улучшили. Сейчас наносить декали на свой танк стало удобнее, понятнее и проще. Без красоты Я в нашем мире никуда. Появились новые варианты шрифтов. Также появились новые квадратные декали, а кроме того, абсолютно новый тип декалей, прямоугольные. Многие из вас уже успели оценить их по достоинству на общем тесте, а теперь пришло время украсить танки и на основе. В обновлении 1.6 отключили урон по союзникам. А вот за вот это я хотел бы лично от себя поблагодарить разработчика, потому что я вот этого вот ждал очень давным-давно. Потому что много раз были такие ситуации, в которых союзники либо специально, либо нечаянно наносят урон. И тебе, мягко говоря, не очень приятно. Когда особенно они это делают не специально. Я думаю, много со мной кто согласится, то, что неприятно получать, когда вот тиммейты просто не вносят никакой вклад в бой. И только наоборот, только тебе мешается весь бой, и ты не можешь спокойно это играть нормально. Часто происходили, происходили вот такие ситуации, и за это большая благодарность разработчикам, что они наконец-то ввели это. Это нововведение долгое время тестировалось в ранговых боях, линии фронта и на общем тесте. И сейчас пришло время запретить наносить урон по своим в случайных боях. Никаких случайных или умышленных попаданий, а также урон от тарана. Можно сконцентрироваться на сопернике. На этом все. Заходите в игру и попробуйте на ощупь новых британцев. Удачи на полях сражений. Вот такое вот получилось у нас видео. Если кратко говоря, то патч мне нравится. Сейчас мы будем его тестировать. Сейчас, скорее всего, я запущу стрим. Так что заходите. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также я указываю группу ВКонтакте, я создал группу. Также там вся информация по поводу канала будет там. Всем большое спасибо. До встречи.